Все-таки очень хорошо, что это мой канал, мой канал GoLazerTag, потому что по реакции на прошлое видео я понимаю, что я вам все-таки нравлюсь больше, чем кто-либо другой. В любом случае, если вы не видели первую серию из этого двухсерийного путешествия в Казань, можете после этого ролика посмотреть ее, там Никита вам все обстоятельно покажет и расскажет. Ну а здесь сегодня мы с вами продолжим изучение развлекательного центра Лазерленд Казань. Ребята расскажут, что же в итоге у них получилось. Если вы готовы, тогда Go. Laser очень хорошая практика, когда о центрах в регионах рассказываю не я, а рассказывают непосредственно люди, которые их строили или открывали. Дмитрий и Георгий. У них небольшой лазертак в городе Сарапул. Внеаренное оборудование. Есть вариант с выездными играми, есть вариант крытый. Достаточно давно занимаются этим бизнесом, но вот решили перебраться в город покрупнее и сделать проект покрупнее, по масштабнее. И вот сейчас, в январе, у них стартовал их проект. Поэтому Думаю, что правильнее будет, если они вам о нем расскажут сами. Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Я один из директоров Лазерленд Казань. Я занимаюсь рекламой и связью с общественностью. Искали мы площадку очень долго. Торговые центры все объехали в Казани. Половина из них просто не нравится. Которые нравится очень хорошая аренда, прям очень хорошая. Даже не помню, каким образом. Но мы вышли на Казань-арену. Здесь у них большие площади, что очень нравится. Здесь все коммуникации, все это есть. Тут даже есть дымовытяжка. То есть все прям по последнему слову техники, все очень крутое. Привет всем! Меня зовут Георгий. И вся техническая часть Waterland-Казань на мне. Наш развлекательный центр полностью оборудован соответствует всем нормам и правилам пожарной безопасности. Первое, это основное, у нас установлены сплинкерное пожаротушение. То есть э, в случае наступления какой-то опасности, возникновения пожара, задымления и прочее, датчики срабатывают, сверху бежит водичка, все это весь пожар локализуется. Для того, чтобы вся эта система работала правильно, также на потолке установлены датчики дыма. То есть в случае какого-то задымления, все это сразу реагирует, поступает на пульт к диспетчеру, сирена, вода, все, соответственно, сразу же эвакуируется. Одновременно с этим по наступлению сигнала датчика дыма срабатывает система дымоудаления, она у нас установлена здесь, соответственно весь дым сразу же улетучивается и соответственно уменьшаются риски удушения угарным газом. Также на нашей арене, она у нас 360 квадратных метров, есть помимо основного выхода, есть еще три эвакуационных, собственно они у нас расположены. Один в одном конце, в другом конце и в противоположном еще. Отдельно хотелось бы отметить, что это единственный проект вообще в моей практике, который находится не просто в торговом центре в отдельностоящем здании, а находится на режимном объекте, по сути, ну, государственном, на стадионе. Это накладывает свои определенные отпечатки. Во-первых, это повышенные требования к пожарной безопасности. То, что допускается в торговых центрах или отдельностоящих зданиях, здесь, ну, в общем категорически невозможно это одна из причин по которым до сих пор не удалось на арене сделать дым при этом в лазерном лабиринте мы согласовали использование сценического дыма но на арене из-за ее большой площади пока разрешение не получено с точки зрения законодательных норм это можно сделать поэтому я думаю что со временем мы обязательно добьемся разрешения но пока дыма на арене в казани не будет нахождение на стадионе приводит еще к многим интересным э, историям к ребятам приходят гости пока у ребят нет кухни гости не идут со своей едой но на стадион совершенно невозможно пронести нож то есть чтобы порезать торт ребята закупили соответственно всю необходимую посуду и даже сами когда завозили ее на стадион им потребовалось разрешение гарантийное письмо Стоит признать, что на сегодняшний момент, когда мы работаем с партнерами в регионах, мы даем им всеобъемлющую информацию, но есть определенные моменты, которые для меня, как для человека, который построил четыре больших развлекательных центра, они являются ну, очевидными и не требуют отдельного упоминания. Как, например, история с проектной документацией. Мы с небольшого города, и для нас даже такая мелочь, как проект, план, который мы должны согласовать с ареной прежде чем строить. Даже вот такого у нас не было. Мы начали строить, к нам подходят, говорят, может быть, вы все-таки покажете, что вы строите? Проходит еще месяц, потом приходит уже гендиректор, типа, что это вы нам не предоставляете ничего. То есть для меня это само собой разумеющееся. Когда мы берем помещение в аренду, арендодателю мы должны предоставить на согласование определенный набор проектов. Но, как оказалось, то, что для меня очевидно, не очевидно для всех. Поэтому мы, конечно же, проработаем все мельчайшие вопросы. И в следующий раз учтем ошибки, которые допустили мы со своей стороны при работе с ребятами. Надеюсь, они не очень на нас обижаются, что, как минимум, про проекты мы им вовремя не рассказали. Вот. Стройка прошла очень напряженно, то есть, как и все владельцы центров, хочется сделать его самым лучшим. Соответственно, ты днями и ночами думаешь только о своем проекте. Ты ночуешь здесь, ты сам строишь, ты нанимаешь каких-то работников и полностью стараешься все это контролировать. Поэтому максимально времени ты стараешься быть здесь занятым. Бывало, что мы здесь и оставались, ночевали. По три часа спали не успевали есть. В общей сложности у нас здесь побывало... Наверное, от около 10 строительных бригад, которые помогали нам что-то строить, что-то где-то по электрике, с освещением, с вентиляцией, с ковролином и прочим, прочим, прочим. И самое главное, художник нас тут просто ночевал. Как верно замечают ребята, собственно, они не одни такие, и ребята из Ярославля, и наши партнеры во всех других городах, все жили на стройке стройка это такой этап в открытии лазертага лазерленда, да в принципе в открытии любого бизнеса, который запоминается надолго и я думаю что любой человек, который с душой вкладывается в свой бизнес он дню, днюет, ночует и в общем мы когда открывали Гагаринский, несмотря на то, что у нас была строительная фирма, огромное количество подрядчиков энное количество ночей я тоже там провел и в частности там в последний день, когда мы естественно не укладывались в сроки открытия, я там лично Домывал полы, таскал игровые аппараты И в итоге провел ночь перед открытием в Лазерленде в Гагаринском У всех был такой опыт рекомендую всем его пережить хотя бы раз в своей жизни Это очень хорошая школа Что плохо для нас сделал Лазерленд? Есть технические моменты То есть меня как технического специалиста У меня все должно быть строго по полочкам Четкое техническое задание Четкое решение уже с моей стороны или, соответственно, помощь от компании Лазерленд. В определенных моментах, то есть, хотелось бы именно список пошаговый, что, зачем и как все это делать. Но, тем не менее, всегда ребята были на связи и на любой наш вопрос охотно отвечали. Все быстро, все понятно. Ребята чувствуют, что профессионалы своего дела стараются всячески помочь и при решении каких-то нестандартных проблем э, работают комплексным подходом не бросают нас в одиночестве с решением нашей проблемы, с поиском решения нашей проблемы, а консилиум нашим, казанским, московским, ну и в целом опыт ребят из э, других торговых центров, совместно нам помогли построить наш развлекательный центр безусловно нет предела совершенству и открывая новые центры общаясь с новыми партнерами в регионах учатся не только они учимся и мы понимаем где нужно добавить какие-то всплывают нюансы которые ранее не встречались с каждым новым партнером мы становимся все лучше и закрываем те пробелы которые были у нас раньше в следующих наших партнерских отношениях по открытию центра по системе франчайзинга мы уже учтем все недочеты которые допустили с нашей стороны при работе с ребятами из казани мы уже со второго числа принимаем праздники и самое главное лазерта карена все все шикарно все это у нас готово также у нас в фойе все наши аттракционы лазерный лабиринт аэрохоккей кнопочный бой и VR все у нас работает кнопочный бой Штука очень интересная, красочная Дети, конечно, в восторге от того, что все так ярко светится Громкие звуки, звуковое повещение, лампочки Класс! Смысл какой? Игрок становится напротив своего соперника Один синий цвет, второй красный цвет В определенный момент будет загораться лампы Соответственно, правой рукой нажимаем на правую часть, левой рукой на левую часть. И нужно не совершать ошибок, нажимать только те кнопки, которые загораются. Всем знаменитый аэрохоккей. Одни из самых лучших аэрохоккеев, по нашему мнению. И, соответственно, именно поэтому он у нас и установлен. Также очки виртуальной реальности HTC Vive. В ближайшее время у нас появится красивая стойка. А пока, в принципе, уже все. Можно поиграть и насладиться 3D-реальностью. Всеми любимый лазерный лабиринт. Лазерный лабиринт включает в себя... У нас э, множество лазерных лучей. Собственно, нужно будет за максимально короткое время проходить и нажимать специальные кнопки, не задевая лучей. Из плюсов данного аттракциона – это его эффектность. Конечно, такое сочетание лазерных лучей, дыма. Э, конечно, дети остаются в восторге. Дым абсолютно безопасен как для органов зрения, для органов дыхания, ну и, соответственно, для того, чтобы пожарная система не сработала, в данной комнате установлены специальные датчики – Тепловые, именно не дымовые, а тепловые. Поэтому мы избежали проблем с пожарной безопасностью. Наша комната брифинга, где игроки получают инструкцию для того, чтобы понимать, как играть и выбирать сценарий для его объяснения. На сегодняшний момент мы имеем 12 комплектов суперсовременного оборудования LaserTag EXO. Всем довольны, жилеты имеют два, раз... два размера. Для тех, кто поменьше, соответственно, и для тех, кто побольше. Особенностью заключается в том, что даже большой жилет можно одеть на малышей. Это такой лайфхак. Вот есть такой специальный плечевой зажим, который в этом случае нам как раз таки помогает, чтобы с деток с плеча не сползало. При этом и на большую компанию, на взрослую, данные жилеты подходят даже маленькие. На нашу арену. Арена у нас э, выполнена в таком оранжево-синий-черном цвете, будто мы находимся в космическом корабле. Что-то получилось, возможно, что-то не получилось, но тем не менее мы старались. У нас есть несколько видов укрытий. Это стандартные кубы большого, малого размера, укрытия прямые, есть с откосами, так, чтобы игроки могли выглядывать, есть с отверстиями, где можно просовываться как из иллюминатора и вести огонь. Ну и по всей классике, все в ультрафиолетовом свечении, все классно светится, углы для безопасности обработаны ковролином так, чтобы было мягко и безопасно батареи отопления. Для того, чтобы игрок вдруг случайно, если об нее что-то споткнется, хоть она и максимально близко к стене, но мы думаем о безопасности, и поэтому проклеили специальным мягкой основой для того, чтобы в случае удара игрок не получил травму. Это правильно, всем советую. Несмотря на то, что ребята только-только открылись, уже достаточно большое количество людей посетило их центр и планируется еще больше людей к посещению. Очень неплохо работает рекламная кампания и люди приходят, приходят на детские праздники, приходят просто поиграть. То есть такое чувство, что вот эта вот локация, да, не в торговом центре, она в принципе уже нивелирована, хорошо работающей рекламной кампанией, которую мы с ребятами запустили. Даже когда я там был, там прошло несколько праздников и в в принципе, все дети в восторге, все счастливы, все довольны. И я вижу, как, собственно, ребята, как Дима с Гошей, сами сияют, когда им говорят положительные отзывы. В Казани никто ничего не знает про так Но когда сюда приводишь людей, они хотят здесь остаться. Поэтому что нужно? Надо сюда всех людей. В Казани миллион двести, всех сюда. Я думаю, что у ребят все получится, потому что транспортная доступность хорошая, парковка бесплатная, туда легко добраться. И, в принципе, тот старт, который получился у ребят уже в январе, да, то количество праздников, которое уже проведено в Казани. Я думаю, что этот центр будет э, очень успешным. Не забывайте подписаться на канал. Подписаться это где-то здесь. Нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Гоу! Лейзи-цак! Долагой Лук, нажми, пожалуйста, на этот клузотик и подписись на канал, если ты этого еще не сделал. А вот тут появился видеололик, который надо посмотреть, потому что на нем мало просмотров и мало активности. Не забывай, пожалуйста, поставить лайки или дизлайки, если тебе нравится наш контент, то лайки, если не нравится, то дизлайки. Всем спасибо, всем пока, гоу лазертак.